Инвесторы вы можете найти на сайте продаж, таких как Авито или ЦИАД. Вам всего лишь нужно найти объект на торгах. Это могут быть торги по банкротству или активы госкорпораций. Находите ликвидный объект, проводите оценку, проверяете на наличие обременений и выставляете на сайт продаж. Отвечаете на звонки потенциальным покупателям, а с тем, кто захочет приобрести этот объект, заключаете агентский договор.